С вами макс риск это игра зубы хэшток 24 смотрите тут есть коночка красная красная да везде красный и сундучки но ну, а перед началом ролика прошу вас подписаться на мой youtube канал лайк мы каждый день выпускаем ролики утро и так к концу не к концу года а к концу каникулам. потом посмотрим давайте что-то ничего не выпало а ну проверьте свою подписку, пожалуйста. Посмотрите внизу, вы подписаны или же нет? Для чего это нужно, чтобы нас не потерять? А то потеряете и все. Так, сообщение, что новое. А, новости, точнее, сообщениями никто еще не писал. Да, разработчики. Ух ты, да. Зубоккаст номер один. Поговори о свежем обновлении. Да, уже смотрел. Там на английском говорили. В общем, говорят об свежем обновлении. Но что-то... Это не стрим. Но что-то они не добавляют. Поразговаривали, но не добавляют. В общем, что-то не так. Управление. О, кстати, да, один день остается. но уже прошло некоторое время. 15 часов. Нет, тоже как-то долго. 15 часов. Раньше было бы 12 часов. Один сундучок. Ну, ладно. Лари, покажись. Так, так. Так, у ничего нет. У ничего нет. Не убивать, не убивать. Как вы узнали, а? Так, так, так, давай, давай, давай, давай, давай. Хоп, на. Я чуть Да блин, ну как вы нашли меня? Так, тихо, тихо. Вырубил. Вырубил. Язык. Вырубил. Отстань, отстань, отстань, блин, ну почему я за ком, а? Блин, блин, вот ненавижу лисенок, ставь лайк, если тоже ненавидишь лисенок. Блин, ты сейчас меня убьет реально. Так, АФКшим? Где лисенок? Ну что, зря ты это сделал. Блин, ну хорошо, хорошо, что у нас бомки нет, бомбочки, у нас зато есть дробовик, это тоже очень хорошо. Да, а то бомбочка тут, конечно, лари было бы не по душе. Блин, меня снова лагает, откуда эти лаги, раньше же не лагала. Первая серия, конечно, удалил, вторая было, там не было лагов, вот и все. Ага, нашелся. Так, все, все, все. Смотрите, карта сужается, нужно перемещаться. Блин, у мало, у Ларри там невидимости, а у жирафа очень много. Почему баланс сегодня не изменили? Блин, сейчас можно хорошо поднять кубки на жираф на жирафа, на Пеппер. В общем, давайте поднимем потом на жирафа Пеппер. Я скоро его наберу даже тысячу кубков и будет круто. А потом я его уберу там на пару секунд и все. Кто не успел, кто не виноват. Как брау Старси. Некоторые я успевал, некоторые я не успевал. В общем, напиши в комментариях, ты когда-то успевал в Броволсторсе или же нет? Или в зубе? Ну, зубы, конечно, не так уж часто, но все таки часто. Так, уйди, уйди. Ну что, сами виноваты, да? Бой, бой, бой, бой! Бой, бой, бой. Помогу всем. Хопана, бой. Вырубил всех. Так, тут регенерация. Капец. О, тут еще пушка еще одна. Капец, <с> что происходит. У нас там ма. Витаминка какая-то. Бам, не ожидал пушку такую большую, а? Я понял а мы один 11 с тобой остались ага. так он туда пойдет потому что там прикольно штучка так думаю. ну что чувак мне было просто бомбочку прикольно 7 убийств почему я должен всех убивать 7 убийств Вы представляете сколько это же даже не 10 не ну это хоть не 3 дам стандартно это 7 уже 10 убийств это половина почти вот это я бы, конечно был бы монстром ну в общем давайте убираем жирафа о кстати он вот по кристаллике конечно беру кристаллики ставь лайки если тебе нравится и разу вам так так так чем больше лайков темы чаще буду запускать эти данные видеоролики так выйти выйти выйти э, кстати сколько там у нас жетонов билетов точнее сначала пеппер а потом уже билетики о кстати пеппер можно прокачать что нельзя что и правда монет не хватает. Сколько нужно? 4К, что ли? Ну что, издевайтесь на данном 4К нужно на паппер. Блин, деньги не хватает еще. Так, соцсети, там что у нас дела А, понятно. Не было времени. Ну, я просто снимал Бравл Старс. Ссылочки на канал будут в описании. Так, подзаработали. Помогите, 25. а вот что, смотрите, тут золотой, а у меня какой-то супер золотой. 25. От 0 до 25, там 7 от 10, 0 от 10, он серебряный, 0 до 20, и золотой 0 от 20, а у меня 0 до 25, вот это да, в общем, что мчатиком, угу. в общем, вот так вот, сделаем, о, там задание еще, так, так, подождите, это не нужно, когда будет лего, вот тогда буду, тогда я буду это все делать, так, выйти, так, Напиши в комментариях, какой мне еще мини джемп сыграть в зубе игре. Если ты хочешь по Брау Старсу, то ссылочки на канал мои по Брау Старсу в описании. Канал Макс Риск, там бывает по разным играм, но все-таки Брау Старс почаще. И канал Макс Риск Брау Старс. Так, мы выбрали Пеппер, сейчас будем читерить. Так, видите Пеппер? Так, видите, видите, такую бомбочку бронзовую гронзовую все хотят. Да, блин, лисица. Вот хитрая. Ставь лайк, если лисица всегда такая хитрая. Так, так, так. Кстати, она на меня не напала. Наверное, уже побоялась, что я жираф. <с> да, супер ультой. А, кстати, ульта немножко быстрее стала. Пропадать. Ну, ладно, что ж поделать. Так, уходите. Тыщ. А, я кидаюсь, я не хожу, точно. Так, сорян тогда, буду кидаться, буду снайпером. Хобна. Блин, косой косой. А, жиров снова. Не, не, лисица уйди, уйди, уйди. лисица уйди, уйди. Я тебя знаю. Ну всем, сама достала. Блин. Лесится, уйди. Ну, а, блин, качего такой. Ух ты, там мясорубка какая-то. Так, уйди, кстати, да, жираф уже все. Все-таки уже пофиксили это все дело. Вот, блин. Жалко. Я бы хотел там еще ППФКшить. Так, тут нас лисица. Так, уйди, ага. Побоялась, значит, да, когда я показал. вообще это сложно, чем я думал. Так, иди отсюда, блин. Я не умею стрелять на пеппер. Ну ладно. Бам-бам-бам. А, уйди, уйди. А, иди отсюда. Лучше я хоть топ-1 займу, что ли. Ну, попытаюсь, конечно. Так. Так. Не, ну мне нравится такая графика хоть. Даже если секунду убрали, но графику оставили. А если ты меня не веришь, то посмотри наши старые видеоролики. На YouTube-канале можно посмотреть. Ну, да, на основном канале. Так, тихо. Да, уйди отсюда. Ну, блин. ХП. Слава богу, что у нас такой есть. Так, вот. Да, на Да, блин. Да, все, все, сражайся с ним. Нет, бык, бак, почему ты здесь? Ну, сам виноват. кстати доктор? Не я, доктор. Так. Так, вот. Так, смотрим. Вау, там что-то цены Ага, серебро. Вот это да. Да уйди отсюда. У тебя что за пушка какая-то? Блин, ну туда стал Иди отсюда, Пеппер. Пеппер, иди. Нет, нет, не убивай. Пожалуйста, я снимаю видеоролик. Так мне так уже сложно. Отстаньте. Блин. Хитрый. Там пеппер. Ага. Лук такой, бежпомощный пока что. Не, ну можешь, конечно, лук. Блин, все такие прячутся. <laughs> Страшно выходить тайдель сюда. Опа она. БАМ, взрывайся. там что прячется? Хочу вам напугать. БАМ, <смех> напугать хочу. я сюда, блин, ну что так страшно? Ух ты, звук, хапшки. Заберу, ка я это все. А что, нельзя? Что, мне забанили? Я думаю, у меня ничего нет в руках. Думаю, что, снова за свое. Так, так, тихо. Тихо, лисица. Тут, тут должна лисица убить. Так, тут жерав. Я понял, что жерав хочет меня убить. Так. Жраф, уйди лучше. Блин, что мне меня лако так лагает? Ого, он ее, а я его. Все, три убийства. Ну, понятно. Эх, я как-то уже не могу. С них топ-1. Ух ты, топ один занял. Вот как нужно. В общем, дальше тащите. Это, наверное, следующий видеоролик нужно. Ну, что это такое? Ход событий. А почему их так мало? А почему их так мало? А Ну-ка, покажите. Их что отняли? Не, все норм. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой YouTube канал. Ссылочка на эти все в описании. Всем удачи, всем пока.